Здравствуйте, сегодня хочу показать еще один пожарный выход, как обещал только уже основатель. Вот смотрите, я нахожусь где лестничная площадка, так сказать, лифтовая, и здесь вот три лифта, и в случае, если случится пожар, не да это Бог, находясь на высоком этаже, то каким образом можно здесь выйти спокойно от пожара, не переживая и не волнуюсь. Вот смотрите, здесь вот такая есть дверь. Она выделяется, отличается от сразу от лифтов. И здесь нет вообще никаких замков. То есть в любой момент эта дверь открывается. Еще раз показываю, что здесь нет замков. Чтобы можно. Она сдерживается только вот этим вот. Придерживается. Чтобы дым не уходил. Здесь вторая дверь. Ну, мало ли что происходит, разболталось, еще что-то. То опять тоже без замков. Смотрим. Вот, вы видите, здесь нет замков. Мы выходим на такую площадку, где, во-первых, есть доступ свежего воздуха. Здесь нету доступа никакого огня, потому что все все подходы, скажем, такие не горючих материалов. И если я хочу уйти, и мне страшно здесь находиться, я хочу уйти, я спокойно могу вот пойти на лестницу. Вот здесь такая же дверь она опять также толкается. Здесь опять нет никаких замков никогда. Как я показывал в предыдущем видео, там были еще какие-то замочки. Здесь нет ничего. Здесь опять точно такая же дверь. Вот отойду, показываю ее. Потому что мне это видно, а в камеру не очень. Целиком не видно. Здесь вот опять доводчик. И вот мы вот так выходим. Здесь мы находимся на лестнице, по которой мы можем спуститься вниз. Вот. Соответственно, мы идем вниз. Потом я спущусь и снаружи покажу выход, где, где можно будет выйти. То есть по такой лестнице, когда мы спускаемся, вот здесь, посмотрите, видите, то здесь нет никаких возможностей доступа дыма или огня, потому что что происходит при пожаре. Даже не то что огонь, сколько бывает еще люди от дыма задыхаются. Поэтому вот здесь есть возможность выйти на лестницу, спуститься вниз. Если вы заходите на лестницу и каким-то образом снизу, кто-то забросил какую-то дымовую шашку. Можно, соответственно, так сказать, на лестнице. Не на лестнице, она а вот типа балкона, лоджии, как я показывал. Но чтобы такое произошло, это нужно, чтобы кто-то явно навредил. А в обычной ситуации с обычным пожаром такого никогда не будет. Потому что здесь нет возможности вообще ничему гореть. Здесь бетон, здесь вот так сказать, железная лестница, но ну, покрытая краской. Но опять же пожар тут в таких вещах не происходит. Здесь нечему говорить. А пожары можно произойти на этаже. То есть это специально сделано таким образом, чтобы все это отсекалось. То есть нигде ничего нету. И вот такие двери, которые не позволяют проникать ни к какому огню или еще что-то. То есть, чтобы мы могли спокойно спуститься, чтобы здесь, например, зимой было тепло. Удобно. И вот я бы внизу еще прикреплю, наверное, фотографию пожарного выхода, потому что спускаться сейчас много этажей вниз, смысла нету. А вот показать, покажу, и думаю, будет понятно, что в домах с этажностью больше 10 этажей вопросы противопожарной безопасности решены. Если какие-то еще вопросы остались, задавайте. Может быть, я что-то не объяснил. Но я очень надеюсь, что данное видео, которое я снимаю, вторую противопожарную безопасность в домах, где больше 10 этажей. Я достаточно подробно рассказал, и теперь будет понятно, что проблем с противопожарной безопасностью в таких домах не существует. С вами был Дмитрий Иванов. Всего хорошего. До свидания.